Уже пошла Уже идет трансляция. Здравствуйте. Подожди. Меня зовут Валентина а, Викторовна еще? Иванова. Еще Валентина раза. Викторовна. А. Уже трансляция и фонеров. Отключите, пожалуйста, микрофоны на mm -hmm. минутку. Мы сейчас ждем техническую поддержку, которая нас будет стримить. Как сейчас я видите по молодежным сленгам? Хочу приблизиться немножко к молодежи. Сейчас, когда Игорь нас подключит ко всем соцсетям, а на это нужно несколько минут времени, то есть вы нас можете увидеть в Одноклассниках, на Фейсбуке, ВКонтакте, так, где еще у нас в Инстаграме. Кроме того, кто -то вышел к нам на сайт zkbv.ru, вы можете там заполнить анкету. Вы можете в общем, вы можете увидеть нас везде, почти в каждой сети. У нас сегодня такая интересная программа. Самое главное, что я не знаю, кто придет к нам на эту нашу замечательную программу пенсионную. Наша, наша собственная пенсионная реформа, вот как можно ее было назвать. Наша собственная пенсионная реформа. Вот это я понимаю, кто вышел в 30 лет на пенсию, кто в 40, кто в 50. Кто когда? Игорь, скажите, когда все подключите? Да, скажу. Входим угу. в образ. Было бы хорошо, если бы э, к нам пришла молодежь, потому что э, молодежь где-то в 20-30 еще лет, им кажется, что пенсия где-то вообще э, не, за неведомыми горами. За жуткими долами. И вообще очень далеко и не скоро. И кажется, что ну, всем нам так казалось, да? Как это да -да. быстро все проскочило, вообще непонятно, где эти были годы. Да. Так, сейчас будем. Те, кто сейчас уже нас видит, пожалуйста, поставьте нам плюсики, что вы нас слышите и видите. Два плюсика слышу, вижу. Те, кто нас уже сейчас видит и слышит, напишите. Можете сразу написать вопросы, которые вы, ответы на которые вы хотели бы услышать. Мы уже тогда будем направлены как-то про это говорить тоже. А потом у меня, у меня, наверное, будет первый вопрос. Устраивает ли ваша пенсия сегодня? У кого она уже есть, устраивает ли она? Хватает ее на все ли или нет? Все, Васильевна, готова. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие пенсионеры, добрый вечер, молодые пенсионеры и добрый вечер те, кто думает, что пенсия далеко. А, наверное, если мы себя вспомним, те, тем, которые 20 лет, им мне кажется, что пенсия это вообще про что-то другое, это другие люди на другой планете. Тем, которые 30, начинают думать, что вообще-то жизнь оказывается уже... Уже начинает как-то двигаться туда, в ту сторону. И задумываться конкретно о пенсии, на что я буду жить и что я буду делать, мы начинаем в лучшем случае лет 45, это очень умные, а, которые немножечко более легкомысленные, наверное, после 50. И э, должны вас разочаровать, я вам сейчас одну фразу скажу, что, э, молодые люди, дорогие молодые люди, я сейчас вам скажу одну фразу. Если вы ее услышите сейчас и будете думать о себе, то через много лет вы вспомните, скажете: хорошо, что я тогда ее услышала. Если вы сейчас скажете, ерунда это все, то через много лет которые пройдут очень быстро, вы скажете, эх, зря я не услышала эту фразу. А фраза такова: жизнь старотечна, пролетает мгновенно, даже если сейчас вам кажется, что это очень-очень далеко. Сегодня у нас будет несколько рассказов, их будет мало. Но, на наш взгляд, они будут, на мой взгляд, во всяком случае, это очень интересные рассказы. Может быть, они как-то откликнутся в вашей душе разговор о том, как жить на пенсии. Ну, давайте я задам все-таки предварительно вопрос. Кто еще не на пенсии? Как вы представляете ее себе? Те, кто были за границей, а, наверное, кто-то хотя бы один-два раза, но ну, были за границей. Наверное, видели в Европе э, людей далеко за 80, с палочками иногда, прям вообще на этих колясочках, которые путешествуют по всему миру. И вот эти путешествия, это то, что дает им жизнь, дает вот этот интерес. И это один из тех пунктов, которые входят в нашу мечту. Как вы себе представляете эту пенсию? Хватит ли вам денег, хватает ли их на все, что хочется, на путешествия, на комфортный дом, на вкусную еду хотя бы, ну еще желательно на подарки детям и внукам. Итак, начинаем. Валентина Викторовна Иванова, прошу вас. Микрофон, микрофон. Микрофон, Валентина Викторовна. Еще раз, здравствуйте. Меня зовут Валентина Викторовна. Мой стаж сорок лет педагогический, 22 года в компании Вивасан. Моя пенсия от 150 тысяч рублей выше, а у вас? Мой сегодня рассказ будет делиться на две части. Первая часть – 40 лет стажа, когда я ждала, что государство мне обеспечит полностью, я буду как бы хорошо работать и буду за это получать. И вторая часть будет э, та, что я путешествую, не экономлю, э, как бы живу свое удовольствие. Видела много пенсионеров английских. Шведские сейчас очень много идут роликов о шведских пенсионерах, которых полностью обеспечивают, не верьте. Значит, видела я всяких, разговаривала и везде, и в Цюрихе, и на Кипре, и всех говорили, где можно заработать такие деньги, чтобы пенсионеры так могли свободно путешествовать и покупать, что им хочется, а не в секонд-хенде и не ждать эту путевку раз, ну, один раз в году. Ну, я начну, что я работала в школе, высшее филологическое образование, и надеялась, что все будет хорошо, и казалось, что пенсия где-то далеко-далеко, за горами, за долами, и, ну, ничего не подошел, срок. Сначала была кефирная пенсия совсем маленькая, затем я продолжала работать, и вдруг начались страшные 90-е, когда надо было выживать, когда вообще не платили. И про пенсию даже все разрушалось. Вот, денег не стало хватать ни на что, вспомнились расходы, как люди выживали в войну, и училась экономить во всем. Но жизненные потребности росли, началась война в Чечне, надо было откупать ребенка, надо было там выживать. От предложений не отказывалась ни от каких, пробовала все, вязать, продавать, покупать вещи в Москве и продавать их на рынке в Воронеже. Но это были разовые подработки, которые не приносили никакого удовлетворения. И вдруг я услышала от предпринимателей 90-х годов, что им на работу не нужны уже умные ненужности. Значит, надо, не надо гордиться высшим образованием, а надо просто перестраиваться и учиться жить в новых условиях. Те, кто это не понял, до сих пор живут в работают в школах, подрабатывают репетиторами, денег все равно не хватает и так далее. Я русская, а на Руси... Во все времена считалось достойным делом рассказывать и привозить заморские товары, такие как оленький цветочек и так далее. И когда мы были на экскурсиях в Риге, около торговых домов в Цурихе, нам всегда с гордостью, как бы с уважением говорили о русских купцах, которые даже подписи не ставили, просто стукали рукой об руку и им доверяли. Вот э, я всегда хотела быть таким заморским купцом, потому что в мире очень мало хорошего товара, его действительно мало, а хотелось бы удивлять людей, удивлять себя. Э, ну и э, началась вот эта эпопея. Значит, Я э, стала искать таких же, как я сама, э, 50+, плюс для того, чтобы э, как бы, предложить им маленькую подработку. Э, искала экологически чистую э, организацию, и чтобы там не было пирамиды, чтобы как бы, в, за один месяц отдавали все, что я заработаю, чтобы я могла привлекать людей, э, и мне было не стыдно. Я нашла такой товар, э, нашла такую организацию, это Вивасан. Это был э, 99-й год, когда обманули всех, страшно было идти к людям, потому что... Ограбили, то есть не было никаких у них запасов, не осталось, на что люди надеялись жить на пенсии. Но все равно шла и рассказывала, что есть вот такой товар и есть возможность подработки. Вот на подработку, собственно, и пришли, пришла вся моя команда. Я не шла на товар, хотя проблемы были, они ушли. Мне хотелось остаться такой же, в таком же как бы внешнем виде, как я пришла в Вивасан, я видела такие примеры, я потом показывала им всем, что вы будете хорошо выглядеть, у вас не будут болеть ни суставы, ни спина, ни давление, то есть вы будете прекрасно выглядеть, у вас будет много денег, вы будете путешествовать, вы будете с самыми богатыми людьми мира общаться. Вот куда я вела людей. Структура получилась довольно большая, международная. Тот, кто хотел подрабатывать чуть-чуть э, с продаж, то есть первые, они боялись еще э, выходить, как бы, к людям. А выходить к людям не страшно только тогда, когда у тебя есть поддержка команды, когда есть куда прийти. Особенно вот мы сейчас почувствовали вот 21 год, когда все стали сидеть дома. В Европе 20 лет назад уже ощущалась нехватка э, общения, уже люди были разъединены. А вот у нас только сейчас это такое появилось, и поэтому. Вот, вижу какую девочку красивую, может быть, она мне сейчас будет возражать. Мне бы хотелось, чтобы вы присоединились к нам, не боялись работать. Вот этот синдром, как бы, боязни людей, он уйдет, когда вы будете работать в коллективе. И второе, не надо будет доедать за кем-то, ухаживать за больными, ехать в Европу, мыть ноги чужим людям и так далее. Но надо чуть-чуть учиться. Вы знаете, сколько вот лет прошло, два раза в году мы учимся, один раз в Москве и один раз на международных семинарах за границей. Учат нас швейцарцы с первых уст. И вот у меня есть три как бы, академия Вивасан, три пакета таких где обучали нас по-настоящему, как правильно продавать, как правильно преподносить товар и какой товар в сравнении с китайским и японским или там, корейским лучше, особенно по косметологии. Поэтому, чтобы зарабатывать хорошие деньги, надо быть компетентным человеком обучаться, обучающих платформ у нас много. Но сейчас, в связи с тем, что почти год был закрыт офис, и мы перешли на онлайн, вот, как бы спонсор внес деньги, и для всех вас мы как бы делаем такое доброе дело, обучаем. Кто хочет, кто обучает, тот будет обучаться. Теперь про пенсии. Значит, я заработала за 40 лет стажа в школе при 14-м разряде 14 тысяч рублей. Это максимум, что мне могли дать. Я, слава тебе, Господи, давали 8 и 9. И надо было потрудиться, походить, чтобы вот добиться такой пенсии. Ну, если разделить на 156 рабочих часов, как всегда делят во всех организациях, то час получился моей пенсии на работе 90 рублей. Значит, за 90 рублей Вивасане можно продать что-то и заработать... 400-500 рублей, а иногда и побольше, потому что быстрые деньги, если я хочу что-то себе на мясо там приобрести, купить на неделю продуктов или кому-то помочь, или вообще деньги иметь наличкой, то, значит, нужно продавать, потому что э, при любом раскладе 7 лет надо обучаться, каждый день трудиться, чтобы приобрести навыки, чтобы вам, где вас действительно достойно вам платили, нам платят очень достойно, ни разу не обманули. Каждый месяц я получаю доход, я ИП, плачу налоги, как бы у меня есть договора с другими городами, где я могу привести товар и люди там тоже работают, то есть я и предлагаю работу, работу оплачиваю и обучаю людей, подаю удочку всем экологически чистой фирмы, хороший товар, и что вы будете выглядеть хорошо. Самое главное, есть энергия. Понимаете, вот в, таке, в таком возрасте, когда ты можешь сесть на поезд, не задумываясь, взял там, уже мы привыкли, уже не с большим чемоданом, с маленькими ездим, и показываем пример молодежи. За это время, я уже не помню, сколько стран, только Ватина считала 60, ну, наверное, 60 стран кто-то считал, все эти континенты, но я вам скажу, что в Швейцарии было 5 раз раз и была и самостоятельно и как, куда нас возили миллионеры на заводы это что-то вена когда тебя открывают зал моцарта где моцарт маленький играл где тебя угощают едой из посуды королевской вы знаете я когда вот рассказывала это люди не верили мне очень хотелось бы, чтобы вы пришли, напишите анкетки и подписывайтесь. Мы вас обучим, если вы хотите зарабатывать достойные деньги, жить достойно, чтобы вам не стыдно было перед детьми и так далее. Мы покажем, как делать аватарки, как делать соцсети и так далее. То есть вот, все. Викторовна, скажите, а теперь пожалуйста. мой час, мой час, да, вот если так он, от 1200 до 1600 рублей в час, в отличие от той пенсии, которая у меня там 90 рублей в час. Ну вот это как бы достойно оценили работу. Я всегда хотела достойно, чтобы оценили, не полымать на 3-4, потому что мои коллеги до сих пор спрашивают, а у вас там на вахте нельзя подработать там, чуть-чуть. То есть не хотят учить. Учить надо много, вот, чтобы получить достойные деньги, чтобы приносить пользу своей структуре. Вот что надо делать. Все. Валентина Викторовна, скажите, пожалуйста, вот за последний год, да, офис был у нас открыт, просто рекомендации 65 плюс, да, да, да. вот скажите, сколько раз за этот год вы были в офисе? Ну, непосредственно как бы на работе в офисе. Я ни разу не была в офисе Ольга Васильевна. Мне ну, достаточно разве, было разве, за продукты раза две я, я приходила только за ну, приобрести товар, да, вот это ну и как бы тусовались на собраниях. То есть мы и, и вся остальная работа идет через онлайн. Правильно? Через онлайн идет, да, то, работа наработанная, людей у нас много. И за это очень. вы получаете пенсию? Да, и за это я получаю пенсию. То есть я из за общем... это вы получаете полторы тысячи в час. Да, да, Васильев. Лично. Валентин Викторовна Иванова а, имеет огромную международную структуру а, mm -hmm. лидеров, которые не только она, а в ее команде люди тоже получают очень достойные... Извините за выражение, пенсии. Пенсии мы называем пассивный доход, который идет уже от э, структуры сбыта. А, Валентина Викторовна сказала только маленькую-маленькую частичку того, что она могла бы сказать. Но я должна сказать, что она великая друженица. Великая друженица. И все, что говорит, это все создано огромным трудом. Это вроде бы как минус. Да, когда мы мотивируем, ой, трудиться надо. А теперь смотрите, хорошая новость. А хорошая новость в том, что чем больше ты начинаешь зарабатывать, тем больше тебе хочется крутиться вот в этой обойме. И поэтому э, структура развивается и будет развиваться. Елена Викторовна, спасибо вам огромное. Хотела вас... бы, Ольга Васильевна, можно еще добавить минуту? Значит, я хотела бы пригласить также пенсионеров? Почему пенсионеров? Потому что они свободные люди, грамотные, нас учили, об, обучали в нашей школе очень хорошо. Мы можем писать статьи достойные в вот, э, онлайне, пожалуйста, можете общаться с людьми, грамотно говорить, э, вот, э, без слов паразитов и так далее. Анекдоты можете рассказывать грамотно. Вот, и, вот да, в этом и есть работа. Спасибо большое, Валентина Викторовна, и за ваш труд, и за ваш рассказ. Я думаю, будут Спасибо. вопросы, задавайте вопросы прямо предметно. Да? Если вы хотите у Ивановой что-то спросить, здесь есть много ответов, пожалуйста, задавайте. Так, ну и сейчас нам Нина Ангкорна, она немножко помоложе, но тем не менее уже задумалась об этом Город Пекина. Нин, даем тебе слово. Что ты думаешь по поводу пенсии и по поводу того, как ты вообще с этим... Как это делаешь? Какая подушка безопасности у тебя? Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Меня зовут Нина Ангор, город Шибекина, Белгородская область. Я хочу сказать, что мне 57 лет, и я уже 6 лет как на пенсии. И это правда. Пенсия моя 10 лет. 10 тысяч, прошу прощения. Но, вы знаете, как-то вот оглядываясь назад, я никогда не надеялась на то, что я буду жить на одну пенсию. Я понимала, что нужно сделать что-то такое, чтобы мне приносило постоянный доход. В компании Вивасан я 8 лет то есть являюсь и потребителем, и строю сеть, структуру потребителей. У меня сеть еще не такая большая, но хочу похвастаться, что у меня есть потребители и в Германии, и в Британии, и в Грузии. Это классно и здорово, потому что они просто пользуются, а я с них имею определенный процент. Если говорить о том, что почему EvoSan, Могу уверенно сказать, что, что меня привело в Вивасан и что меня зацепило, какая информация именно Вивасан. Это только потому, что я поняла, что продукт очень высокого качества и это очень высокий уровень. Производство Швейцарии, ребята, говорит о многом. А второй момент, который мне дал толчок, я поняла, что это благородное дело, потому что продукт жизненно необходим, жизненно важен нам всем, и он отличается от всех других продуктов, которые есть у нас на рынке. И тема пассивного дохода, конечно же, она меня зацепила, потому что у меня уже двое взрослых детей, 30-20 лет, и я уже думаю о том, что как-то им тоже нужно создать какую-то большую подушку безопасности. На сегодня, на сейчас я очень часто слышу такое выражение, что многие люди живут в режиме 3D. Доедаем, доживаем, донашиваем. Так вот я не хочу жить в этом режиме 3D, я хочу жить так, как я хочу жить. Именно поэтому я вивасаня. Именно поэтому я несу благородное дело. Это своего дела миссия. И на сегодня, на сейчас у меня очень большое желание, чтобы Вивасан вошел буквально в каждый дом. Конечно, этого не произойдет. Кто-то слышит, кто-то не слышит. Кому-то дано услышать, а кому-то не дано услышать. Так вот моя задача, чтобы о нашей продукции услышало как можно больше народу. Это благородное дело, и это правда. Поэтому я приглашаю всех, кто сегодня к нам присоединился, разобраться. Разобраться и увидеть, в чем разница, почему именно Вивасан? Может быть, правда, есть какое-то отличие от всех других фирм? И я еще хочу сказать, что до того, как я пришла в Вивасан, я попробовала себя поработать в другом в двух других очень известных компаниях, это компания Vision и компания Amway. Мне очень не нравилось, когда приходилось делать ежемесячные закупки. Значит, должны были быть постоянные клиенты, а если их нет, значит, происходит затаривание. И вот вы не поверите, на тот момент, когда я там работала, меня точила одна мысль. Я говорила и вслух, и про себя очень часто: Господи! Ну, может быть, есть такая компания, где нужно будет нести просто ценную информацию, и компания мне будет за это платить деньги. На что дочь мне моя говорила, «Мам, ну ты прям, наверное, в какую-то сказку хочешь попасть». Так не бывает. Ребят, поверьте, бывает. Когда я узнала, что в Вивасане не надо делать ежемесячных закупок, я не поверила и стала искать подводные камни. Ну, думаю, наверное, тут что-то они не договаривают. Но убедившись, что это действительно так, я пришла в полный восторг. И когда начала уже пробовать, я никак не понимала, как же так? И оттуда прибыль, я вроде ничего не сделала, еще прибыль. Ой, и какие-то подарки, и оттуда деньги. Поэтому я вас просто призываю услышать. И разобраться в том, о чем мы вам хотим рассказать. Спасибо, Нинка, большое. Будут вопросы, Нин. Я правильно понимаю, что ты пролетела мимо пенсии, которая должна была быть 55? Да, я еще успела заскочить трамвайчик. Я уже тогда была на пенсии, да? Ага, ты успела. Понятно. Тебе повезло. А многим не повезло. Хотя не знаю, вот сейчас Валентина Викторовна говорила про 14 тысяч. Я так читала свою. Я недавно, правда, узнала, какая она у меня. Я приблизительно понимала. У меня высшее образование. У меня стаж 47 лет уже, как бы, много, большой. Педагогического стажа 25 лет. 14 разряд с 15. -ти. Моя пенсия 9412. Okay. Ну, как бы вот, да. Я тут услышала, что у стюардессы 14 тысяч, да, Валентина Викторовна? Нет, 7, Урина Васильевна, 7. 7. Ну, да. Вообще ну, и, и, и вот. В общем, хорошо. Так, поехали дальше. Продолжаем наш марафончик, пенсионерский марафончик. Кстати, обратите внимание, да, возраст мы объявляем, поэтому обратите внимание, как наши девушки выглядят. А, так, что у, нас, что у нас дальше? Юль, Сафонов Юлия. Ну, еще молодая женщина, но очень разумная. Юлечка, Сафонова, ждем. Добрый вечер всем. Я Юля из Нового Оскола, Белгородская область. Вы знаете, я хочу поделиться тем, что я пришла в компанию, увидев возможности. Мне нравилось здесь. И понравился и бизнес, и путешествия. Мне хотелось многого, потому что на тот момент я была в, в Италии, я жила, и была только в ближайших странах, это... В Украине, в Белоруссии, то есть вот проезжала как бы несколько стран, это было вообще ни о чем на тот момент. Я понимала, что я хочу путешествовать, я хочу жить совершенно по-другому, а не ходить на работу с 8 до 5 или с 9 до 6, как многие живут вот так всю жизнь. Я понимала, что я не хочу покупать квартиру в ипотеку и выкупать автокредит лет 10-15, как это делают большая часть. На тот момент, когда я пришла в компанию, у меня уже был свой бизнес, и я это рассматривала как дополнительный доход. Но мне это все настолько понравилось, и вы знаете, я была в шоке, когда я смогла вылечить ребенка от аллергии. Потому что на тот момент медицина была бессильна, но она, в принципе, и сейчас бессильна с аллергией. Потому что многие, кто коснулись этого вопроса, они понимают, что лекарства никакого нет. И здесь может вам помочь артишок, имейте в виду, это вообще суперсредство, которое, которое вот дало, дало моему ребенку новую жизнь, совершенно иную, совершенно другую, когда я смогла вздохнуть. И когда вы понимаете, что у вас есть перспектива роста, перспектива совершенно другой жизни, не такой, как вы живете, у вас открываются другие горизонты у вас появляется другое видение, и здесь вы уже будете смотреть, захотите ли вы жить на пенсию в 10 тысяч, в 7, в 9, в 14. Как вы себе это представляете? Потому что большая часть сейчас молодежи, они, мало того, живут не на свои доходы, а на, на, как раз на пенсии своих родителей. Вот меня это больше всего удивляет если вы надеетесь, что дальше будет лучше, то 2020 20 год он показал, что лучше может уже не быть. И что сейчас нужно думать о своей жизни немножко по-другому, с другой стороны. То есть если вы здесь как бы рассматриваете вариант бизнеса, то бизнес Vivasan имеет огромные границы. Вы можете работать как онлайн, так и офлайн. Что значит офлайн? У нас открыты офисы, уже готовые офисы, которые вам не нужно снимать, вам не нужно оплачивать аренду, вам не нужно платить кому-то зарплату, вам не нужно оплачивать продукцию. Это уже готовые офисы практически во всех городах. У вас онлайн есть возможность строить бизнес в соцсетях и развивать свою сеть потребителей и получать за это свои проценты. Вы можете также продавать, сейчас для этого тоже вариантов очень много, и получать от этого проценты. Если вы не приемлете продажи, то здесь вариантов тоже довольно-таки много. И если вам вообще это интересно, я вам сейчас попозже расскажу, как оставлять заявки чтобы узнать подробности и поговорить лично с каждым человеком и если вы нас смотрите в соцсетях ставьте лайки задавайте вопросы что именно вам интересно вообще вот вы рассматриваете для себя как дополнительный бизнес или дополнительный просто доход или вы приемлете просто торговлю какую-то дополнительную что для вас в вашем возрасте сейчас имело бы значение до того, как вы выйдете на пенсию. Я Это бы, я, тоже актуально. Как, я, как я, бы спросила, я бы еще спросила, знаешь что? ребята, кому нужны деньги дополнительные? Обращайтесь. Это первый вопрос, да? Ну и главное, на что они нужны? Это каждый уже для себя решает. А вот кому они нужны и сколько? И каким образом вы пыт... хотите их зарабатывать или получить? Может, у кого-то, дядюшка, Рокфеллер, ну, тогда и чего? О чем мы говорим, о чем мы думаем? Да, Юль. Да, да. Угу. Потому что мы некоторым мы просчитываем, кому как купить квартиру. Сколько? Где? И что для этого нужно делать? Июль, а кому-то нужно купить машину за 200 тысяч, понимаете? Поэтому а вот за миллион а, да. жизни. В сегодняшний день собственный офис в Новом Осколе. Кроме того, что собственный офис, она еще работает очень активно в онлайне. И может обучать, и может научить. Если кто-то э, попадет в ее команду, хотя у нас команда достаточно дружная, и мы делимся информацией всех, кто в чем наиболее силен. Ну что, Наталья Жеребцова, город Москва. Да, вот сейчас будет да. удивление. Добрый. Добрый всем вечер. Добрый вечер всем. Добрый вечер всем, кто нас смотрит сейчас и слушает. Меня зовут Наталья Жеребцова. Мне 72 года, я с Вивасан, иду рука об руку уже вот 20 лет, чему я безмерно рада. У меня два высших образования. Я прожила большую часть своей жизни, пропутешествовала по гарнизонам вместе с мужем. Вот, и заработала северную пенсию и думала, ну все, я заживу на пенсии, все замечательно, все прекрасно. И несмотря на то, что я заработала эту пенсию, я еще на тот момент ее не получала, я все равно завела свой бизнес. У меня был хороший бизнес, который приносил мне доход, очень причем приличный. Но в один прекрасный момент, как было у всех, наверное, у большинства в 90-е годы, меня хорошо кинули, и я потеряла практически все, что имела на тот момент, а имела много чего. Вот, и начала жизнь с нуля, 48 лет. И начались мои поиски работы, это уже случилось в Москве, и амбиции у меня было очень много. Я смотрела по газетам, искала объявления, достойные я считала, потому что ну как же я вся такая, да? Вот. Даже ходила на собеседование. Помню, как сейчас собеседование я проходила а не где-нибудь, а на улице Горького <смех> был магазин, <смех> и там требовался зам директора магазина. И я, конечно, пришла туда. Ну, я же великая вся такая, да. Вот. Это был 46-й год. Ой, что я болтаю? 196 год. Меня вежливо выслушали, улыбнулись и сказали, мы вам перезвоним. На этом все и закончилось. И так я ходила на собеседование несколько раз. И поняла, что были тяжелые 90-е годы. Вы помните, что тогда котировались только совсем молоденькие девочки. А мне на тот момент, на тот момент было уже 48 лет. Вот. И я стала искать где же приложить свои силы и свою энергию а энергии было очень много кидалова еще больше и после неудачных походов это вивасана предшествовали у меня несколько трагедий и я пришла в вивасан когда честно скажу я уже перестала верить в то что можно вообще где-то заработать. Хотя я подспудно, прекрасно понимала, что в сетевом бизнесе можно заработать, на что у меня образование все-таки позволяло просчитывать. Я была инженером, была да, в той жизни, и преподавателем математики и черчения. Поэтому я прекрасно понимала, что здесь можно заработать. Но как? Я не понимала, как. Я пыталась, но у меня ничего не получалось. Потому что это были лихие 90-е. Еще все прекрасно понимали, что заработать можно. Никто никого, ничему не учил. Литературы никакой совершенно не было. И было очень сложно. И на моем пути попадаются к той фирме, в той фирме, которая потом пропала. Они работали нелегально. Но мне попался очень хороший учитель очень хороший. Я ему благодарна за то, что он нас научил. Хоть потом нас как бы и кинул, но он нас научил. И вы знаете, я начинала свой путь, поскольку я не москвичка, контактов у меня совершенно никаких не было. Мне их надо было нарабатывать. Я прекрасно понимала, что мой заработок зависит только от того, как говорят, сколько потопаешь, только и полопаешь. Но продавать я не умела и не хотела, потому что мне мой как бы статус не позволял. Это я так думала, да, и я прекрасно понимала, что я могу построить свой бизнес только на том, если я буду профессионально проводить мероприятия, и я это обожаю делать, до сих пор я это делаю, вот, я провожу всевозможные интересные клубы, всевозможные там мастер-классы э, с песнями, танцами, плясками, так сказать, вот, и это мне принесло успех, это дало мне возможность познакомиться с очень большим количеством людей, потому что Многим людям не хватает общения людского, многим людям не хватает теплого, доброго слова. Вот. И я это могла дать людям. Таким образом, я очень быстро начала строить свой бизнес в Вивасан. Хочу сказать, что буквально через 7 месяцев наш Томас Гетвик, наш президент, он ввел первую мотивационную, первую программу подарочную, которую я никогда не забуду в жизни, потому что это было, был мой первый выезд за границу. Это поездка в Париж на неделю на два лица за счет компании. И безусловно, что а я была первым человеком, который попала по этой программе. И, конечно, я с этого момента уверовала в то, что действительно полностью уверовала. До этого я сейчас вам скажу несколько моментов, которые я, собственно говоря, упустила вам. Почему я Вивасан осталась? Хочу сказать, что с этого начался мой, моё, мой поход, так сказать, по странам и континентам. Почему Вивасан, собственно говоря, именно для меня стал, стал ключевым? Я вам уже говорила о том, что меня кинули несколько раз и не только меня, и многих моих партнеров по бизнесу, а, очень сильно кидали. И я пришла в Вивасан, я уже сказала, что я, в общем-то, уже ни во, ни во что не верила. Но а, здесь я впервые увидела Ольгу Шерешеву. Ну, для меня это было неизгладимое впечатление, потому что она была такая красавица, она и сейчас красавица, но в тот момент, когда у меня были вот всякие неурядицы, когда я там пробивала по министерствам, бегала, хотела строить завод по производству, по переработке агар-агара на Дальнем Востоке, когда я уже купила резиновые огромные сапоги для того, чтобы ехать на остров Кунашир, если вы слышали это, это самое... Знаете, где это, да, короче говоря? Нет. Когда я готовилась туда, на Дальний Восток, вот, когда меня заслушивали в министерстве, говорили, что ты вообще больная на всю голову, да тебя ж, ну, построишь ты со своей энергией завод, но тебя же скорости убьют, потому что никому никто не нужен, там, там найдутся другие хозяева. И вот я попадаю в Вивасан. И вот я вижу Ольгу Васильевну Шерешеву, которая сидит, рассказывает, что, ребята, да здесь вот это вот то-то, вот здесь вот это прекрасно, а у нее под рукой лежит там бумажка какая-то, какая-то бумажка. А я так вот полюбобыцовала, смотрю, а я говорю, Оль, Оль, а вот это что это за бумажка такая? А она говорит, так, да, это распечатка, это вот у нас то, что вот я заработала вот сейчас за несколько дней. Я то смотрю, а в этой бумажке, а тогда это 20 лет назад, курс был, у нас был доллар в то время, ведь, да? это -то... евро евро был тогда. Смотрю, там больше тысячи, а я ее так наивно и спрашиваю. Я говорю, вы меня, конечно, извините, это что, рубли или что? Она так посмотрела на меня и говорит, да нет, милая моя, это не рубли, это евро. И я тут поперхнулась. Это был первый камень, это, от который, вернее, не камень, а это первый был аргумент в пользу Евасада. Я еще тогда была не оформлена даже. Вот, второй момент. Я все-таки начала проверять слова Ольги Васильевны Шершевой. Она говорит, да здесь все прозрачно, да здесь все так вот замечательно. Я стала проверять сама со своим математическим умом. И выяснилось, действительно, я это проверяла первый месяц. И действительно, значит, никаких обязательных закупок. Начну с другого. Прекрасный продукт, который я попробовала вскоре. Хотя для меня на первом месте в тот момент стояли только деньги. Меня продукт совершенно не интересовал. И я поняла, что фирма работает прозрачно, совершенно то есть все налоги платятся, потому что меня до этого кидали именно по этой, по этой части. Значит, э, никаких ежемесячных закупок, никаких совершенно обязательств. Работай, работай, расширяй, расширяй свою э, базу данных, э, базу клиентов. Все, чем больше клиентов, это же понятно любому человеку, тем больше ты зарабатываешь. И для этого, естественно, в те времена я искала какие-то варианты, которые я могла использовать в своей, в своей работе. Я по ночам клеила рекламу, по ночам я возвращалась домой пешком, не предполагая, что меня могут поймать, а я была тогда еще очень даже ничего. Вот, и поймать, и что-то там могут со мной это сделать. Я пешком по наивности возвращалась, представьте, через 2-3 остановки метро. Вот с чего я начинала. Таким образом, я наработала базу клиентов. Поэтому, когда мне говорят, что «Ой, да я не знаю, где взять людей», друзья мои, но это смешно слушать, это смешно просто слушать. Приходите, я вам расскажу, где их искать и каким образом. Так вот, и меня покорило, потрясло, просто потрясло. Томас постоянно рядом, я его вижу, я могу задать ему любой вопрос. Это хозяин, хозяин, хозяин фирмы. Казалось, где, в какой фирме вы видели хозяина фирмы, чтобы он каждый день ходил тут рядом, с вами тусовался и спрашивал, ну что, девочка, ну как, ну все нормально, все хорошо, всего хватает. Вот представьте. Потом, я вам уже сказала, никаких же обязательств. Пожалуйста, зарабатывайте только на построении структур. Я не продавала, я до сих пор не продаю, за счет чего я делаю свои большие обороты, личные, да, да за счет того, что вся моя родня, все мои друзья вокруг пользуются Вивасаном и безмерно счастливы. Мне 72 года, я до сих пор хожу на высоченных каблуках, я езжу по регионам, по городам, вот, правда, пандемия немножечко тут нарушила, но сейчас уже все восстанавливается, слава богу, начинается обычный нормальный ритм жизни. Вот. И хочу сказать по поводу пенсии, про которую я даже и забыла вам сказать. Так вот, я заработала по отдаленным гарнизонам путешествия с мужем 10 тысяч с копейками. Это очень большие деньги, да, я хочу сказать на данный момент. Так вот, работая в Вивасане, вот сейчас, на данный момент, как Валентина Викторовна сказала, что у нее больше 150. Если учесть мою государственную премию, которая на данный момент, благодаря Вивасану, государственную премию, она составляет 20 тысяч на сегодняшний день. Пассивный доход, доход составляет чуть больше 100 тысяч ну, вы меня извините, в 72 года почти 150 тысяч рублей, это тоже великие деньги. Вы найдите 72-летних, которые будут такие зарабатывать деньги. Ну, конечно, они есть, безусловно. Это безусловно. Вот, поэтому, дорогие мои, я и вас не агитирую. Я совершенно не собираюсь этим заниматься. А я просто очень хорошо знаю, то, что было до и что стало после. И я пытаюсь передать вам вот эту вот энергию и любовь честную. Самое главное, чтобы вы понимали, что очень честно. Тут на самом деле можно зарабатывать хорошие деньги и честным путем. Конечно, у нас очень много лидеров зарабатывают гораздо больше деньги, чем я. Это безусловно. Но я очень благодарна тому, что я имею на данный момент, что у меня есть возможность каждый год я езжу отдыхать с семьей, с мужем, правда, дети у меня уже все выросли, вот, что я имею возможность ездить, куда хочу. На это у меня есть энергия, деньги, силы и здоровье благодаря Вивасану Так что добро пожаловать, дорогие мои. Спасибо за внимание. Наташенька, значит, вопросы: спасибо тебе, но когда ты вообще говоришь, то есть я знаю хорошо, знаю, сколько тебе лет. Мне, да. во-первых, я забываю, а во-вторых, когда ты произносишь эту цифру, мне все равно кажется, она как-то из другого измерения. Вообще, это не про тебя. И вопрос: вот следующий сейчас: добрый вечер, всем добрый вечер. Один из вопросов: если нужны деньги, как быстро заработать и что делать? Еще похожий вопрос: я сейчас попытаюсь объединить их. Похожий вопрос. Если сейчас, сколько можно заработать на продажах, если а -а -а. только продавать. И а -а -а. То продажи, вопрос: как, Ну ладно, это потом. когда вы получили первые деньги не от продаж. Сначала про продажи, что а -а -а. Вот нужно делать, и чтобы быстро заработать? А -а -а. Значит, для этого, конечно же, нужно начинать со списка знакомых, безусловно, но если у вас их нет, ну, здесь вы знаете, что я хочу сказать, честно вам скажу. Это надо садиться и считать. Это надо считать. Я, Потому что я исхожу всегда из того, какими возможностями на данный момент обладаете вы. Вот когда я буду знать, что вы, с чем вы обладаете на данный момент, какими возможностями, из этого мы быстро все посчитаем. Это по поводу первого вопроса. По поводу второго вопроса если не на продажах, да, uh -huh. я поняла правильно, если не на продажах, да, вот я еще раз повторяю, что я не продавала никогда, я всегда строила структуру, и так хочу начать с первого месяца, я пришла в конце декабря, в январе я, как сейчас помню, я заработала аж 15 долларов, аж 15, вот, но поскольку, как я вам уже сказала, что я сразу поехала работать в регионы, и я собирала там народ, да, то есть э, приглашала людей, вот, э, предварительно давала рекламу. Но это сейчас в настоящих условиях это так не делается. Поэтому я и говорю, что это надо садиться разговаривать, исходя из ваших возможностей. Наташа, извини, да. у тебя почему-то камера... Отключает. Ой, у меня низкий уровень аккумулятора, слушайте... Ага. Ой, -ой, Ой, сейчас я отключусь, к сожалению, к великому. Короче говоря, вы знаете, я готова ответить на эти вопросы, показать вам табличку, которую я только недавно составила для продавцов, и вы увидите, какие возможности. Единственное, хочу вам сказать, что если продавать, только продавать продукцию, то вы можете иметь до 80% прибыли. Я вам покажу это все на цифрах. А еще там тебе был вопрос, чтобы так выглядеть, что нужно делать. Тут я могу вам сказать, что 25 числа а, Наталья... Вот, я Шо, хотела, можешь, да. да. Скажи, пожалуйста, если успеешь. Да, да, да. Да, если успею. Дорогие друзья, 25 числа у нас запланированная встреча в преддвериях 8 марта. Там вас ждут сюрпризы, сразу предо... обещаю. Вот. и я с вами поделюсь секретами молодости и красоты, все покажу на деле, это будут совмещенные э, мастер-классы, вот, поэтому приходите, добро пожаловать, я буду делиться всем, все расскажу. И поверьте, у нее есть такие секреты. Такие простые секреты, что да, вы будете просто в шоке, да. интригу и ничего больше не говорим. То есть вы видите, что, Наташа, спасибо тебе большое. Если будут вопросы, да. ты сейчас подключись. А да, я сейчас связь. подключу, ага, связь. Можно да. я добавлю, да? Да, угу. пожалуйста, Нина. Мне очень понравился вопрос, где спросили, чтобы так выглядеть, что нужно делать, поделитесь. Mm -hmm. Это ответ очень прост, это продукция Вивасан. и мне очень часто говорят, Нина, ну ты продукт своего продукта, и это правда. А еще я очень часто слышу, что это звучит вроде бы, знаете, как оправдание, но это, наверное, генетика, это вот генетически. Ребят, Но ну я хочу уверенно сказать, что мои папа, сестра и все предки выглядят намного старше, чем я выгляжу сейчас. В их время, в эти же года. Поэтому я могу просто с уверенностью сказать, это продукция «Вивасан» — это наши шикарные бады, которые не дают нашему организму стареть. Они запускают моменты, э, те, которые моменты, которые называются аутофагии, да, да. Поэтому, ребят, ответ просто, это наша продукция «Вивасан». Спасибо большое, Ниночка. Вот я тут вижу Лидию Трофанну Шунину. Э, и э, Лидия Трофанна. Да. да с ними очки. С ними очки. Без очков ты просто вот совсем еще лучше, чем есть. Я э, все время и многие из нас вспоминают твою замечательную фразу. Она немножко грубовато звучит, но зато она очень хорошо отрезвляет. Ага. Про зубы и про грядки, помнишь? Да, да. Ты это сказать? Попали. Хорошо. Когда я работала в больнице, я работала около 35 лет в заведующей лаборатории большой-большой больнице. И когда мне исполнилось 45 лет, я стала задумываться над тем и стала считать, сколько же у меня будет пенсии. И я подумала, что этой пенсии мне совершенно не хватит на то, чтобы ну, к чему я привыкла, к хорошей косметике, путешествиям, хорошей одежде. Думаю, что же я буду делать. И я себя сразу же представила в панамке без зубов на грядке. И Отлично. эта крылая фраза, вот меня она мотивировала на все. И по сей день, по сей день, она у меня все равно в голове. Потому что, да, я менеджер компании. Сейчас я уже, как вот Наталья рассказала, что я могу уже, я могу отдыхать, я имею возможность. Я имею возможность, самое главное, Пользоваться нашим продуктом в неограниченном количестве. Сколько хотим, столько пользуемся. Каким хотим кремом, таким пользуемся. Хотим попить артишока три бутылки, мы пьем этот артишок. И поэтому панамка уже не грозит, появилась хорошая шевелюра на голове зубы все нормальные потому что мы все пьем замечательные продукты и они не падают у нас практически а стоят уже держатся да конечно мы обращаемся к стоматологам но уже не в такой степени как раньше и самое главное самое главное вот просто я хочу всем сказать вивасан это совершенно другая жизнь. Это свобода, это вот, понимаете, это мы совершенно становимся другими, мы любим по-другому, мы видим мир другим, мы просто влюбляемся в эту жизнь, и это дает нам только вивасам. Но вот это вот я могу сказать, это на самом деле, а самое главное, в любом возрасте представьте себя на грядке в панамке без зубов, я думаю, это будет очень хорошей мотивацией в любом возрасте, начиная с 20 лет и кончая другого возраста. Вообще, Поэтому, спасибо, Лидочка, мотивация да? бывает разная. Бывает морковка впереди, да, кто вот прямо, ой, вот, чтобы получить морковку, а бывает сапог сзади. Вот там без зубов на грядке, это из разряда сапог сзади. Вот это тебя двигает и толкает. К цели, ну, так же как и морковка, наверное. Для кого как? Спасибо, Лидочка, большое. Вот тут <с: вопрос <с: такой: когда вы получили первые деньги а, без продаж, ну, то есть, имеется в виду, наверное, пассивный доход. Когда вы получили первый пассивный доход без продаж, э -э, лично я, я могу сказать, что я получила первые деньги ровно через три месяца потому что я вышла на 14 процентов по нашей лестнице успеха это зависит от моей потому что здесь просто ставишь цели со спонсором выполняешь их и естественно к этому идешь именно без продаж это стоит построение структуры это приглашение людей и как можно больше будет у вас потребителей, естественно, мы становимся успешными от количества потребителей, от их мотивации и так далее, и так далее, и так далее. Но самое главное, ну, как сказать, поставить для себя задачу. Почему? Потому что у меня была цель. За 5 месяцев сделать 21%. Я его сделала, потому что поездка была в Париж. Это получать... было еще... Люди пока не понимают, что такое 21%. Сделать 21%, чтобы получать примерно около 1000 франков пассивного дохода. Правильно? Да, ну пассивный это где-то 1000 франков было. Где-то 1000 франков это 21%. Ну вот как-то так. Как-то так, но здесь именно... Помимо, мы же сами прекрасно понимаем, помимо структуры мы и где-то продаем, мы где-то, мы же с регистрацией получаем большие премии, которые, в принципе, мы можем кому-то продать или подарить, уже мы не вкладываем свои деньги, поэтому здесь все зависит от нас самих. Ну и традиционный сегодня вопрос, а лид Карафановна бывает часто в офисе, достаточно часто, где-то сколько раз в неделю, Лида? Каждый день почти. Почти каждый день. А если бы ты почти... не появлялась, шла бы работа? пассивный доход был бы у тебя? У тебя работает Дагестан, а... у тебя работает Ростов. У тебя а, работает... нет, это нет. Я зашла в офис, я просто шла мимо, что-то посмотрела и все. Но дело не в этом. Дело в том, что ходить на РАУ я встаю, когда хочу. На самом деле это так. Я... Пока приведу себя в порядок, пока понежусь в, в, в постель, этого я не позволяла. Я сейчас со страхом думаю, как я к 8 утра ездила, очень далеко была работа, очень далеко. Это полтора часа для Воронежа, это, конечно, очень далеко. Да. И э, на самом деле для Воронежа это очень далеко. Да и Для да Москвы это не... полтора и... часа тоже а не еще и, А еще и не на метро? а еще на маршрутках или на автобусе Да, на двух или трех автобусах я ездила и самое главное от звонка до звонка я не могла никуда не уйти ничего я не могла позволить себе свои такие любимые какие-то занятия а сейчас конечно даже разговоры будем но самое интересное что если я всю жизнь занималась спортом я и кандидат мастера спорта по спортивному подминтону это очень сложный вид спорта и я хочу сказать а сейчас я занимаюсь восточными танцами вы понимаете возраст не помеха просто наоборот еще, Поним, становишься гибким именно только благодаря вивасам, потому что э, вот этот спорт, который у меня был, это статистика, это сила, это мышцы, это все. А сейчас балет, это классика, это красота. Вы представляете, я даже не думаю, сколько мне лет. Я вообще Лидочка, не задумываюсь. Лидочка, те поездки, которые мы делали. Последняя поездка была сколько? Последняя, не помню сколько стран. Это последние семь стран. Помнишь? Да, мы были в Амстердаме. Да, да, в Голландии. Мы там, да, да, да, да. Так, до да. Голландия, мы Минер, в Италия, Франция, да. Италия. Угу. Да, Спасибо большое. Да, да, спасибо большое, друзья. Ну чтобы мы, конечно, можем говорить, вы же поняли, что мы хотели по короче. Получается, как всегда, говорить мы можем много. Если есть еще вопросы какие-то, Игорь, пожалуйста, чтобы мы людей не оставили без вопросов. Я хотела бы чуть-чуть сказать вот первые деньги, когда можно заработать. Ну, вариант, я надеюсь, вы поняли, когда есть очень качественный продукт. Кстати, сейчас настоящего Продукта зарубежного, я даже не говорю про Швейцарию, просто зарубежного. Очень и очень мало, очень трудно провести. У нас этот продукт идет благодаря тому, что мы уже 25 лет будет в этом году на российском рынке, и эм, кроме этого, мы абсолютно все платим. Томас Бютрид, наш президент, очень законопослушный человек. И у нас абсолютно все легально. И деньги, которые мы зарабатываем, они тоже идут легально. Мы платим налоги, как положено. Нам через банк присылают эти деньги. Вначале это можно сделать товаром или продажей. То есть можно продавать и зарабатывать до 80%. Я считала, там практически до 100% получается. Можно разговаривать и приглашать людей. Сейчас это самое благое дело, самое благодарное, потому что в эти времена хороший продукт по нормальной, адекватной цене, это еще поискать надо, еще и в Швейцарии. У нас есть возможность проводить какие-то мероприятия, работать в онлайне, работать в офлайне. Как работать? Этому можно научиться. Юлька сейчас вам все это покажет, какие есть варианты. Но я еще, кроме... Дорогие мои сверстники, плюс-минус, как я говорю, плюс-минус я, приходите, вы, вы будете потрясены тем, что у вас сейчас, когда вам кажется, что нет сил, что они будут появляться, и что вы будете чувствовать и выглядеть все лучше и лучше. Дорогие мои молодые люди, молодые для меня все, кто даже вот, кому, кому чуть на 5 лет, на 10 моложе, все, уже э, дети, уже молодежь. А я говорю о людях, которые совсем молодые, 30, 20, 40 лет, это тоже еще совсем молодежь, но уже в 40 начинают задумываться. Приходите сейчас. Самое главное, вы не обязаны никому и ничего. Хотите, работайте много, зарабатывать. Хотите немножко, хотите просто пользуйтесь продуктом и берите за бесплатную продукцию по дисконту и по, за то, что вы приглашаете кого-то еще в дисконтную карту. Подписывайте. Вариантов много, обязательства нет. Вот это, услышьте, самое главное, Нету риска, нету ежемесячного выбивания денег, вот вы купите или купите, есть все время какие-то акции, подарки, что-то интересное. Как приглашать, кого приглашать, что говорить, каким образом говорить, всему этому мы можем научить, у нас есть площадке, где мы вам обучаем этому. Но кроме того, у вас всегда рядом помощник, это человек, который вас подписал. Всегда рядом. А это, извините, очень много значит. Юль, расскажите перед не забывайте нам ставить лайки, делитесь нашим эфиром. Возможно, кому-то это, этот шанс будет, не будет упущен. Это очень-очень-очень-очень-очень-очень важно, потому что даже если один человек с этого эфира услышит, придет, изменит свою жизнь, и когда пандемия кончится, поедет с нами в путешествие в семь стран сразу, просто вот несколько стран. Но как, как говорила одна дама, с глобальненьким у нас все в порядке. Поэтому мы в одну страну редко реездим. Если уж едем, то сразу захватываем несколько штук. Я думаю, это еще все у нас впереди. Юлечка, тебе... Можно я еще секунду поделюсь? Когда я для себя купила продукцию для оздоровления своего ребенка, это было любые пять наименований. Я получила дисконтную карту. Это постоянная скидка на всю продукцию, которую вы захотите. А продукции довольно-таки много. Я приехала домой, и на следующий день меня уже попросили привезти все то же самое. И было, знаете, я была в таком шоке, что мне сказали, а теперь ты получаешь вот подарок. Я говорю, какой подарок? То есть на следующий день я уже частично оправдала свою регистрацию. Я получила крем-тимьян в подарок тогда по своему выбору. И я уже смогла ощутить вот этот кайф от того, как ты получаешь бесплатно продукцию за рекомендацию. И еще, через год, когда вот Наталья вспомнила о Париже, я вспомнила о том, как я поехала в первый раз бесплатно в Турцию. Я только потом, вы знаете, спустя какое-то время я только потом начала считать. Я не знаю, каким образом я это продала, потому что я нигде не стояла, с сумками я нигде не бегала. Я не знаю, каким образом это произошло, но у меня за три месяца летних был сделан определенный товарооборот, и я попала бесплатно полностью в Турцию. Поэтому мы всегда считаем только те доходы. Но то, что мы сэкономили и за что мы не заплатили деньги, это тоже определенные доходы, вы знаете. Поэтому здесь никто миллионы не получает. Ну, не, не, не буду обо всех говорить. Но при этом у очень многих есть квартиры, обо всем, машины. Не обобщай, пожалуйста. Обо всех не, не говорить. Да, да, да. Свет, свет, свет. Я о том, что есть молодые, которые еще пока до этого уровня не дошли, но у них такие возможности есть. Я об этом. Да, но если вы себе ставите такую цель, у вас всегда будет такая возможность достичь то, чего вы хотите, потому что для молодежи сейчас актуально воспитывать детей, водить их на какие-то занятия, и при этом они не могут устроиться на работу, найти работу, которая будет удовлетворять их потребностям. Здесь вы можете и воспитывать ребенка, и отдавать его на секции, сопровождать везде и получать дополнительный доход, развивая таким образом, свой бизнес вы можете работать это но это опять это не работа это знаете как бы хобби которая у нас близко к нашей душе которая каждому из нас вот настолько въелась внутри потому что мы помогаем людям не только быть здоровыми и красивыми мы помогаем им реализоваться в жизни увидеть другую жизнь другими красками то есть мы раскрашиваем жизнь так как нам хочется как нам нравится и если вам тоже это нравится, присоединяйтесь к нам, и вы сможете тоже для себя узнать что-то новое. А сейчас я вам хочу показать, каким образом можно э, попасть к нам. То есть если вы сейчас смотрите вот здесь, так, вот здесь нашу трансляцию, я просто приостановила, и вы видите внизу вот такую форму, Заполните, для чего мы заполняем эту форму. Если вам интересно, вы Ови Васан еще ничего не знаете, но вам интересно узнать больше, вы хотите получать доход, вы хотите быть здоровыми, красивыми, и вы хотите, чтобы вас проконсультировали, что вам нужно для этого сделать, вы здесь заполняете фамилию, имя, отчество, номер телефона, здесь имейте в виду плюс 7, если вы из России, и 900 дальше. Если вы из другой страны, то пишите здесь код э, этой страны. Можете вот здесь еще отметить, что у вас Вайбер, Telegram или WhatsApp. И на всякий случай электронную почту, если вдруг вы где-то ошиблись. Проверьте, нет ли у вас здесь ошибок, и нажмите «Отправить». С вами обязательно свяжется тот, кто вас пригласил. Как понять, кто вас пригласил? Вот здесь, в правом углу внизу, вы видите фотографию, на которую вы можете нажать, и здесь тоже у вас будет предложение, но лучше оставлять заявку. Теперь еще у нас есть вот такая платформа «ЗКБВ». ЗКБВ можете просто ввести в Google или в любой поисковой системе «Здоровье, красота, благополучие, Вивасан». Проще просто не бывает. Запомните, четыре слова. «Здоровье, красота, благополучие, Вивасан». zkbv.ru Здесь, Здесь вы сможете просмотреть все, что мы хотим до вас донести. Okay. Здесь okay. есть переход. Здесь также есть форма, по которой вам здесь подробно все описано, что необходимо. Вот регистрируйтесь сейчас, и здесь все подробно описано. Приходит письмо, потом вам нужно указать, в этой платформе будет спонсор, кто является. Человек вас подтверждает, и у вас открывается полностью уже готовый курс. Когда у вас будет свой курс, вы также попадаете, и у вас открывается обучение. Обучение – это несколько готовых курсов, которые вы проходите не в определенный какой-то срок. У вас здесь вы открыли, вы проходите готовые уроки в тот момент, когда вам удобно. То есть вот открываете урок, просматриваете, ставите «изучен» и так далее. Здесь у вас огромное количество вариантов, и это затрачивает 5-10 минут на один урок. То есть это реально. Еще есть интернет-магазин и э, vivo Если вам интересно, вы тоже можете узнать о нем гораздо больше. Сори, угу. потормаживает у меня все. Так, сейчас, как бы мне теперь вернуться к вам? Ну, мы видим, хорошо вроде бы. У меня демонстрация просто включена. Угу. Сейчас, сейчас, сейчас. Наверху остановить показ должно быть. А, все. Угу. Спасибо. Поэтому, если вам интересно, оставляйте заявку. С вами ну, сегодня, не знаю, как по времени, завтра с вами точно свяжутся и расскажет вам в подробностях все, что вас интересует. Ильичка, и... да, да. Ильичка, вот тут вопрос интересный, спасибо тебе большое. Ребята, используйте свой, свой шанс. когда такое предложение изменило круто все наши жизни. А вопрос такой, в, когда был вопрос, когда вы получили первые деньги – кто-то сказал, Лида, по-моему, что на третий месяц. И тут вопрос, вы что, два месяца работали бесплатно и только на третий месяц получили? Ты можешь ответить? Да. Мы... У нас вариантов, вариантов огромное количество. Потому что мы получаем бесплатно продукцию, мы получаем скидки, мы получаем торговую прибыль, мы получаем сейчас еще есть быстрый старт, понимаете, объемные скидки. Здесь можно перечислять, перечислять до бесконечности. Там, видимо, знаешь, в чем вопрос, что получила на третий месяц. До определенного оборота мы получаем продукцию. Мы получаем продукцию. А да. уже Лида имела в виду, что уже на третий месяц она вышла где-то на пассивный доход где-то в 300 франков, и с этого момента она оформила ИП, и уже иметь в виду, что получила деньгами пассивный доход. Знаете, я сейчас просто вспомнила, когда я вступала в компанию, я вообще ничего не поняла. То есть настолько, настолько непонятные для меня эти были маленькие деньги. Я сейчас понимаю очень хорошо Наташа Жеребцова, которая после того, как вагонами торговала там своими, не знаю, чем, да, после этого там мне объясняют, что масло апельсин не продашь, там он тогда стоил, по-моему, 3,8 франка наша цена была. И ты там получишь большие деньги. Откуда что непонятно? Но поскольку я так посмотрела, мне сказали: просто поверь, вот просто поверь, здесь не один апельсин тысячи апельсинов должно быть. А значит у тебя должно быть много людей. Говорю, и, и еще раз. То есть я должна приглашать много людей. Да, я говорю, поехали. И вот я начала там списки писать и прочее, прочее. В первую неделю, это был конец сентября, 23 сентября, я вышла на 10%. Ну, почти вышла. Это было не про что, но это было уже где-то 60, до 60 евро была зарплата небольшая. На второй месяц, потому что там в декабре был у нас семинар на Беве, такой рождественский, предрождественский, я очень старалась чтобы попасть на этот семинар и сделала уже оборот 14%, и пассивный доход у меня был уже 200, по-моему, 20 или 230 евро. То есть 230 евро пассивного дохода. Ни мотивации, ни отп... Я ничего не продала вообще. Один или два пузыречка там продала, все остальные люди подписывались. Ну, четко кто-то покупал. И просто я никак не могла собрать кучу, откуда они взялись. И когда я на пятый месяц сделала уже э, получила тысячу евро, тогда были евро. Вот тогда я просто села в каком-то ступоре. Муж мой, царствие небесное ему сейчас. Он сидел и говорил: "Да, чтоб я так жил. Приглашаешь, разговариваешь, рассказываешь. Чайку дала попить с печеницем. И вот это вот и все." Я говорю, ну уж извините, ну вот так, вот так, свезло, так свезло, как у Булгакова. Вот, поэтому э, это не значит, что первый месяц ни копейки. Первый месяц ты, тебе возврат идет продуктов, у меня было 60 евро. Второй месяц было уже 220 евро. А, кроме там продаж, если они бывают, даже если их не было. Но когда мы говорим первые деньги, это уже как бы деньгами тебе вернулось. Вот это и имелось в виду. Ребята, приходите. Так, подождите, вот еще один вопрос. Так, а еще компания очень добродушные, позитивные люди. Мы так ищем, еще те штучки. Так, и вот еще. Док. Uh, Сначала вы влюби, влюбитесь в товар, потом в президента, дальше в людей, с которыми будет общаться. Это принесет вам деньги. Такое счастье не для всех, только для тех, кто нас услышит. Вот кто-то из наших пишет. Спасибо большое за такую замечательную uh, помощь. Большое спасибо за интересную информацию. Ну, что, ребят, всем спасибо, кто нас услышит. А еще, Василь, нам повезло, что у нас есть Ульга Васильевна Ширишева. Uh, вот есть самое важное, это когда есть хорошие Хороший руководитель все может объяснить, защитить и вести в правильном направлении. Это секунду, очень, важно. Это да очень важно. важно. В любом бизнесе ты идешь не в одиночку, а в команде, которая вместе с тобой, она тебя поддерживает и подскажет в любом случае, что нужно делать. Это но очень это, важно. Это правда. Я не хотела бы заканчивать, но я хотела бы сказать: что есть, помните, мотивация морковка впереди или сапог сзади. Морковка впереди это Томас Бетвид, который нам раздает плюшки. Морковки прочее. А сапог сзади это я. <связываем> Очень хороший, хороший сапог. Хороший <связываем> <Всем> сапог. <связываем> красивый сапог. Спасибо всем большое. Спасибо всем участникам. Я еще видела здесь вот замечательную девочку Бару Альбину с ее малышом. Вот тоже интересно было бы ее услышать. Я еще видела, если я не ошибаюсь, Владимира Сергеевича, но не дали еще Любу Калданову. Ну, ладно. Всех мы пригласим когда-нибудь еще. Альбина, мы ждем от вас тоже какую-то информацию. Всем огромное спасибо. Поставьте нам лайки, потому что это важно для нас. Поделитесь этой информацией и э, задавайте нам вопросы. Да? Привет от пенсионеров. Пока-пока. Улыбайтесь чаще. Здоровья. Пенсионеров всех приглашаем. Пока. И не только.